Всем привет! Канал Футбол Весь Тут сделал для вас дайджест всего самого интересного и забавного из мира футбола за прошедшую неделю. Ссылку на плейлист вы легко найдете в описании к видео. А теперь коротко о том, что мы рекомендуем вам посмотреть. И начнем мы с трансферов. Портье Драгба рассказывает про официальные трансферы последних 7 дней. Гризману в Барселоне на этой неделе добавился Делихт в Ювентусе. ПСЖ покупает запасного Дортмуна за 31 миллион евро, Делф проиграл конкуренцию Зинченко и ушел в другую команду, Хэм приобрел замену Арнаутовичу, Рандон уезжает на заработки в Китай, Тоттенхэм вместо усиления состава продает игрока основы, Малиновский таки перешел в Аталанту, а Якс уже нашел замену Делихту. Виктор Скрипник в большом и обстоятельном интервью рассказывает об опыте работы главным тренером Буддеслиги. Зачем в Академию Вердера он хотел бы пригласить половину футболистов из Украины? Почему отказал Локомотиву и дал согласие Заре? Как часто звонит Бардиоли и о секрете игры против его команд? Умный и интересный специалист делится тем, что важнее футбола и как побеждать в этой игре. Послушайте его интервью. Очень рекомендуем. Чтобы немного отдохнуть и развеяться, следующее видео об огромных куклах на футбольных матчах. Как маскоты помогают из футбола делать веселое шоу и привлекать зрителей на стадионы. Огромные коровы, играющие в футбол. Это очень забавно. И да, Неймар тоже есть в этом видео. Юрген Клоп. Самый востребованный тренер прямо сейчас. Нетипичный немец. Чем он обрадовал своего отца с первого дня жизни? Путь от нападающего до защитника. И от ТВ-эксперта до победителя Лиги Чемпионов. Что делает бывший пловец в тренерском штабе Ливерпуля? Все это в динамичном сюжете от Спорт Genius. Худшие промахи в футболе. Посмотрите, как не забивают Роналдо, Кейн, Неймар, Джека, Суарес, Месси. Покажите это своим друзьям по дворовому футболу. И пусть больше никогда не травят вас за незабитые голы. И да, вы будете очень удивлены, увидев, кто чаще всего встречается в этой подборке. Футбум приехал в дом к Руслану Ротаню. И что самое интересное, их пустили внутрь. На самом деле получилось очень классное, уютное Видео в котором можно увидеть Руслана в домашней обстановке, в кругу семьи. За 30 минут вы узнаете, кто любимый игрок у сына Ротаня, хотела ли супруга, чтобы Руслан продолжал играть и почему, сколько конфет можно детям, их папа добрый или злой полицейский, кто кумовья семьи и как часто они видятся, какую первую машину он купил и на какие деньги, о чем и как общается с Шевченко. Увидите необычный мангал и удивитесь любимой певицей юности. Кстати, ваши варианты напишите в комментариях. Интересно, сколько людей угадают музыкальные предпочтения Руслана? Антон Павлинов, его канал Фудхакер, по нашему мнению, один из лучших проектов, что есть о фристайле. И если вы увлекаетесь этой темой, обязательно подпишитесь на его канал, не пожалеете. Легкая позитивная подача материала, даже самые сложные трюки преподносит выполнимыми, и прям хочется встать с дивана и начать их делать. Подробные обучалки, пошагово, доступно, с графикой и нюансами тренировки. Все это дает хорошие шансы научиться делать крутые финты. Даже в нашей редакторской группе благодаря этому освоили некоторые элементы фристайла. И возможно мы когда-то снимем об этом видео. А пока смотрите новый крутой выпуск от ФХакера и обязательно пробуйте сделать этот трюк. Тато Интересный проект Сергея Болотникова и его соведущего Михаила Спиваковского. После летнего перерыва журналисты рассуждают о перспективах Малиновского в Аталанте. Причем один из них весьма скептичен насчет Руслана и даже приводит разумные аргументы. Делятся инсайдами о трансферах Динамо, кто дает суркисам деньги, особенностях сотрудничества киевлян с клубом из Чехии, а шахтера с венгерским Ференсфарышем. Чем примечательно ТТК? Так это своей неангажированностью. Мужики говорят, что думают. Заслуженно песочат, а иногда и хвалят. И шахтер с Динамо, и сборную, и все остальные клубы. В общем, для тех, кому надоел Денисов с цыганыком, как раз самое то. 33 штрафных от Тарас Футбол. Ребята исторически уже специализируются на подборках голов под музыку, поэтому делают обзоры всегда качественно и красиво. Хотите релакса? Включайте новое видео от Тарас Футбол. И если вы помните, кто такие Бекхэм, Рональдинги, Человерт и Месси без бороды, то вам сюда. И да, на первом месте тот самый гол. И десятое видео напоследок. Прошлый сезон подарил нам невероятное количество камбэков. И канал Жизнь Футбол сделал прикольную подборку из крутезных голов на последних минутах. Невероятные эмоции, именно за это мы и любим футбол. Борьба до последней секунды, характер и мастерство – это качество настоящих чемпионов. Вскоре мы сделаем новый дайджест со всем самым крутым и интересным из мира футбола. Чтобы не забыть, не пропустить, да и просто не тратить время на поиски, подпишись на канал прямо сейчас. А если это видео и обзор тебе были интересными и понравились, поставь лайк внизу. За комментарии с вопросами и пожеланиями будем также весьма признательны. Любите футбол, пока он есть.